Что, готовы еще сыграть четвертый раунд? Может, может быть даже пятый раунд, я уже как-то не в курсе. Нам две сердечки, на максимум битву нужно 10, еще буквально 7 битву классно классная карта. Короткая карта. Ага. Не так холодно, ну и ладно. Мана, так мана. Если мы прозвать псов, то я могу отбить его. Такой так Как обить орду псов, смотрите. первым делом мы так нажимаем. Мы сэкономили время. И потратили на него разговоре. Ну да ладно. Так смотрим. Внимательно. 10 считаем Потом 11 Здесь сюда пойдет, 10 останется, 2 здесь. Призываем вот так вот. Чтобы было шаг на порядке. Здесь будет здесь 11 Проверяем, чтобы было все четко. Потом призываем вот так вот. Прямо так, что прям враг понял, что сюда нужно идти. Потом поставил здесь коларм второй, и будет типа, груши какие-то смешные. <смешные> Второй призываем, чтобы законовать место, когда будет строить трукозарм. Логика. О, Сэнкью Веримач. А кто это такой? Левин. Вроде бы Львов, как я помню, переводил. Наверное, переводил. А, так у него одна карта. Смотрите. У него одна карта. Конечно, он бы прижал. Конечно. Я ж могу то эту карту использовать, то эту карту использовать, экономику ломать. А он не успевает туда-сюда использовать, потому что ему там маны не хватает. Пол, пол маны не хватает. Круто, Саньки. Это классный был бой. О, кого у кого-то, у кого-то. У кого-то вообще шикарно. Зеро, донатер. А, тысяча боёв. Я только скрабу 300 боёв. до 1300 боёв. А что если я тысяча боев буду играть и записывать ролики? Тысяча боёв. Я хочу сделать это. О, зима. Скоро даже, кстати, Новый год. да с праздника всех. Возможно вы смотрите с Новым Годом. Думаете. Ах, блин, я там проиграл, нужно тактику найти. Или просто по кайфу смотрите. Помню, мне тоже смотрю когда-то Майнкрафт по кайфу. Как-то уже Майнкрафт не хочу. Не, ну в принципе я могу, конечно, вернуться. Так казарм мы не строим. Не ну, нужно. Нужно. Что по-быстрому так использовать. Так, читаем можно так делать это все пойдет так все потом вторую строим что по быстрому она собирать сбор точки можно сделать атаку сразу и ждем ждем когда хоть будет 10 секунд я одна вот еще призываю, чтобы сэкономить местом именно новая ну, экономика кстати, да, можно тут еще козрам построить, почему бы нет. Так, тут уже пора. Сюда пойдет. Думаю, вы успеете. И ноль. И сюда. Нет. О, сюда. Все нормально. Так, орка давайте призвать. Вдруг нам что-то зазвонут новое. Сову, кстати, логично. А, блин, не успеваем. Так, давайте второго орка. другом будет базу строить. Да, что угодно будет враг строить, блин, хоть уже путать Макс риска Так, да, хоть орка, потому что уворки реально сильные персонажи. Прям уже как-то видно. Хочу орка. Ну, обнова на него унизили там. Да. Жаль, конечно, да. да и ладно. Я потом расскажу в отдельном ролике Когда-нибудь. Когда-нибудь. Так, сова, отлично. Пошли проверим, возможно, враг. Там хочу сзади враг. Сава, проверяйте здесь, таких случаях. Не, ну желательно строить еще одну базу. Но еще желательно продерживаться Часы запускать я понял. так он рядом со мной. чисто так опасно? Я боюсь чер его. Так, сбор меняем точки. Я не хочу, чтобы прям фарба у нас всех ворбил. Чтобы было мне легче. Так, вот тут. Все, ну-ка я будет прозрачный тут. Точка сбора меня здесь, прям под серединке. Там будет один чувачок. Производить кучу ресурсов. И там будет размножаться. Размножаться. все будет четко. все призывают. потому угу. что на вторую базу строит. то а вдруг вдруг он строит. попробуем Макс рис чтобы чтобы хоть не чем там сова занималась, все же. Так скоро даешь и там тебе откину кое-что. Ускорю. Это вот. Давай. Так. давай пол карты пролетаю чтобы все было четко видно это очень важно друзья придавайте сову если вы не знаете какие карту врага то вы вообще ничего не знаете понял <с> ладно извините. так врага здесь нет вдруг мы его встретим еще когда будут идти с войсками. я так замечу красный красным таким Прах. Вот. вижу а, псы-псы запускает понял он меня ищет так. Куча псов. Хм, а зачем псы? Сколько псов? Вот и чё издевается? А размыть, а размыть сейчас будут. реально сейчас затащит нас. О майка га, то он чё Ты чё? Блин, мне так страшно стало. Ладно, друзья, отбиваться нужно по-любому. И призывать кучу войск Так что там ушел? Сава, пожалуйста, наблюдай за ним. Вот, спасибо. А почему бы нет? Узнаю последнему Он узнал, где я нахожусь? А то все макс риск. Окей. А то Да, он тут. Вот так Вот такую! о, ты ч при прикалывайся? Прикалывайся! Да чтоб тебя, блин! Ремонт, призыв! Хо-хо-хо! Куда псавик? Тихо, тихо, тихо, чувачок, отдохни. Попей кофе, кофе попей. Да чтоб тебя, блин. Так куда ты пошел, блин, врубать мне сразу? Нет. Не врубай базу. Зато я знаю, где ты находишься. Я выиграл, я выиграл. Все это нереально, не классный персонаж. Не брать никому. Все, идите мстите. Конечно, не желательно мстить. Но что поделать, если враг уже на нас напал? Не, ну идите сюда, идите на этих воинов. Так, и по-быстрому, кстати, идите, а то друг еще враг что-то придумает. Скажет нет давай норм, давай уго, играй за брата Не, враг, ты друг мой, ты уже проиграл, сдавайся мы тебя экономику рушить пора <смех> тебе разрушить экономику так давайте вот там риги не включать или ему капец будет плохо не, не будет ну все а всем эти просмотр. А, ладно Не, не, не всем просмотра я еще не списал до конца участвовать в битве 6 раз отлично О, я уже то обрываюсь, друзья я врываю топ 6 класс э, Мои битвы 65 так лидер как там дела или у тебя вообще нет времени, пять. Позор! Я думал, ты лидер, алё Ладно, извиняйте, ему скорее всего меньше, сколько мне. Поэтому он.. Да ладно, да без разницы. Участвуйте в соревнованиях коллекционер 6 раз, еще три раза, все окей. муки. Я сейчас займу не ждите. Да, нужно не маленьких. О, блин, псы. Да, блин, твой шпак не тол. Он, наверное, запустит. Если он взял псы, скорее всего, он щипсов запустил и скорее всего. У меня что-то прокачано. Сейчас нам будет кердык. Кердык, кердык, кердык. Ой, господи, помимо. По-быстрому давай. Первый пошел. Да, это реально будет жестко. Лучше тут строить, чтобы... Или тут... Нет, тут желательно. Желательно. Если так уж и быть. А не наоборот. Вот так вот брав, думал, что мы слабые и второго все должны копать все должны копать давай желательно еще а -а -а, не лгать подписчики не лгать пожалуйста сделайте так чтобы игра не лгала никогда не разработчики и больше казаром желательно Вот. все вроде мы оторвались, врага Блин. Вот. Давай, блинчик Кто тоже такой тебе типа, говорил раньше, а не записали мои играть, они а записывают. Их зовут.. Эм... Как их там зовут? Телерон. Иминикотик. Я думаю, нужно на поисках найти. В принципе, поздравьте их. А, ну, в чем поздравить? Ну, не на лечение говорят, что коронавирус. Ну ладно, уже не тема. Но а кто хочет, конечно, поздравлять Можно Нужно это сделать, конечно не ну они просто они ничего не намекали ну ладно благодарим чем-то хоть и вот ничем так вроде ведь что-то враг думает тут ничего не запускает я орка запущу на всякий случай. А, сам можно спасибо сколько стоит 150 маны ух ты -мо понятно понятно с этим так ну вы там охраняйте точку сбора меня давайте нам нужны орки а почему орков нету а, там все нормально больше орков и на базу как будто мы знаете как будто мы и не заказываем больше орков и больше базу большую базу что неужели сова было вот что-то я не заметил что там было так ну ладно ускоряем он что-то понял что у меня больше 8 как он так понял. Сава, пожалуйста, проверьте эту базу, вдруг там а, мины Второй мировой войны. <свят> Второй мировой войны. <свят> Я помню, там еще есть JWAPS, там тоже смешная штука, шутка, потом вам покажу ее. А, реально смешно было. Не, давайте скажу. Там 4 огня было в картинке и чай. Я хочу, что это суперчек, спасет вас орд, орды, обезьяны из врага. Так, Васька, по-быстрому. Сава, спасибо. Теперь твой квест выполнил, можешь прятаться. Дима запускать. Так, Васька, сюда идем. Хоть некоторые, да? А почему бы не? Потом возвращаться обратно. Так, внезапно атаку. Как он нам да? Так, он уже тут врубать всех а как он увидел он так скорее всего видел окей там война угу. я понял все обратно нет на обратно на базу давайте мы там сломали экономику нормально Я видел, что персонажи есть. Опасный персонаж, если честно. Так, гляди пожалуйста. Желательно еще кое-что проведать нужно. Mm -hmm. Да, может где-то здесь становятся. Пожалуйста, аккуратно. Сова. Так, у него урага и сова. Ага. Интересно. чем Зачем сова? Кто остановился, нормально? можно ну, может давай так пойдем, проверьте эту базу, чтобы победить по экономике хоть как там, потом уже орка призвать. В принципе пора уже орка и призвать. Никого. Ну окей, вот, что, в принципе жди, вдруг он что-то там замутит. так Нужно как-то сделать, чтобы прямо не было а размытия, а вот прям так. Ну, логично. Так, нужно больше ресурсов, согласен. Или нападать на него базу, что было всем по три Вдруг он там войну собирает. Когда он всем. вражеский. Ремонт. Войска вражеский здесь. Ну, не знаю, чем. думать, скорее всего, будет разделяться. В этом охраняйте. силач идет сюда. Ну, что тут, тут, тут главная база? Прям центр база А вы просто так э, ждите. Не наретитесь, что брак там ничего не сделает. Ну, плохого. Так, да, когда будет 200, можно что-то построить. Давайте уже будем строить. Давайте. Чем быстрее построим, тем лучше. Лайк, пожалуйста, аккуратно. О, спасибо. Вот, аккуратность. Преимущество будет игре в игре показывается в навыках. Потом сам нам показывать, чем делать то Потихоньку. Также ускорить. то да уже уже, кстати, максимум. Я тут построю еще вдруг базу. Вот уже собирать окей собирай. это очень опасно. деньги берет персонажи. Давайте считать на двух штуках. Так, конечно, с толстой тонтам. Я там, -там что-то выпустил, можно мрак вернуть. В принципе, нужно больше войск. Вдруг если нас победят, что тогда делать? Строить казарму, правильно? Строить вторую казарму. Нужно максимум просто ужинить. Ис апельсина максимум. Тут нет, не размите. Я не знаю, чего он ждет. У меня тут две базы, шахима мне еще три базы. Ладно, подождем, увидим. Как его? Пожалуй, не, не на максимум. Ладно. Все ресурсы собирайте бегом, нам это нужно очень. Ну ладно. В принципе нам уже хватит ресурсы да. там некоторые уже будут подаваться так что хай потихонечку отправляются хоть по одному на призывы <laughs> ладно уже да. а тут о, просто уго тут у поэтому я конечно в угле буду строить что-то куча баз того же хоть чтобы хоть что-то было а почему не идете 8 чем дело о вот так нужно. О, уже 2000 отлично он такой Чё, строишь текердык окей напал так напал у нас Ладно, по по-быстрому. Э -э -э, куда начал играть? По-быстрому, давайте. Прыжок. Прыжок. Прыжок. Прыжок, вера. О, сука, вой, смотрите, у го Классно еще. Давай. Прыжок, вера. на дорогие убивать точно. Сейчас будем всех мочить. Знаешь, что даже произойдет? Блин, он просто армию у меня врубил. еще. У меня ничего нету. Отстань. а, -а, -а. Все, ладно. васька на базу. Черечники, ладно. Не должны призывать. А что ты Возврат. У нас напал. Враг сюда идет. Работайте. Враг здесь. Блин. Ремонт. Желательно. Да чтоб его там, блин. Прыгайте. Танцуйте перед ним. Где эти ребята, Сейчас нужно их броить по-быстрому. А то будет очень плохо. Нам нужно кучу чего-то призывать. На столько Ничего, Он долго собирается. Что выиграли тебя, или нет? Пока там уже занимался, я хочу эту базу построить хоть Атакуйте. У нас есть шанс. Поэтому, открыть. А что тут, блин, прикал какой-то? Пиши. Мотанцы. Все, атакуйте. Бегом. Бегом что-то задумал. Ну, и помощь, войска будет призывать. Побыстрее, давайте. Ну, значит, можно защитить защитника брать. Как я понимаю, да? А, тоже ну ладно, атакуй, принципе, я готов побороться по скорости производства. Давай. А наша Какая нашу базу, а мы его базы. Будет интересно, кто же выиграет. такая ту тут базу построил. Так, все, атакуйте. Вот, сразу врубать базы последнего база кстати последнего база все на последнюю базу шансы у тебя я все захватил слушайте реально классно все захватить те шансов ноль а до сих не врубать начинают ну вот еще одна победа в коллекции, друзья. Помните, у меня было одно поражение, а уже везет. Так, я занимаю топ-4, потом займу топ-3. Это уже следующий следующей серии. Лайк, подписка, поиск, макс, риск, дискорд на русском. Всем удачи и пока.